Всем огромный привет! Сегодня будем готовить пармский пудинг из рикотты. Я буду использовать рикотту, вы можете при желании использовать мягкий творог. Получается также очень вкусно. Нам понадобится рикотта 500 грамм, цедра и сок 1 лимона, 2 чайные ложки меда, 2 чайные ложки растворимого кофе, 4 столовые ложки муки и 3 куриных яйца, сахарная пудра и ягоды по желанию для украшения. Чтобы удобнее было отмерять сметану и не грязнить лишнюю посуду, я помещу на весы емкость, в которой буду смешивать. И сметану отмерю таким образом. У меня на весах 100 грамм. Теперь я сюда добавляю рикотту, жидкость, которая образовалась в банке, я предварительно слила. Сюда же разбиваю три куриных яйца. Добавляю 2 чайные ложки меда. У меня он вот такой темный, пусть вас это не смущает. Также добавляю сюда 4 столовые ложки муки, предварительно ее просеивая. Теперь необходимо смесь тщательно перемешать, удобнее всего это сделать миксером. Я начинаю взбивать на мелких оборотах, постепенно скорость увеличивая. Чтобы мука не разлетелась, я ее для начала немного перемешаю, не включая миксер. Вот такая однородная смесь у меня получилась, и она по консистенции где-то как густая сметана. Теперь нам необходимо ее разделить на две части. Я одну часть оставляю прямо в этой емкости, где смешивала, вторую откладываю в другую тарелку. Делю на глаз. В эту емкость я добавляю 2 чайные ложки растворимого кофе и перемешаю миксером. Опять перемешиваю, не включая миксер. Затем включая на мелкие обороты, постепенно скорость увеличивая. При помощи лопатки силиконовой соберу то, что осталось на стенках и еще раз перемешаю. Эту смесь отставляю и пока займусь второй. Во вторую часть смеси по рецепту необходимо добавить сок и цедру одного лимона. Но у меня лимон крупный, я начну, пожалуй, с половины и при необходимости добавлю. Чтобы сок лучше выделялся, я лимон немного покатаю. Цедру буду снимать специальным приспособлением, так чтобы у меня не задевалась белая часть лимона, которая самая горькая. Теперь выжимаю сюда сок половинки лимона. И тщательно все это перемешиваю. Теперь можно попробовать, если кислоты будет недостаточно, то добавить еще лимонного сока. У меня получилось не очень кисло, я добавлю, пожалуй, сока еще. Сразу весь не добавляйте, чтобы с соком не переборщить. И опять перемешиваю. Теперь буду выкладывать тесто в формы. Если вы будете выпекать в одной большой форме, то предварительно ее застелите пекарской бумагой. Я же решила сделать в индивидуальных формочках. Они у меня керамические. Я немного каждую смажу растительным маслом при помощи кисточки. Дальше буду выкладывать сразу с двух форм в произвольном порядке. И буду чередовать до тех пор, пока смеси не закончится. Здесь у меня сверху было кофейная, теперь в эту сторону положу лимонную. И чтобы придать более-то рядный вид, я в каждую формочку добавлю по три клюковки. Они во время выпечки треснут, пустят сок, это будет красиво. Теперь отправляю выпекать в предварительно разогретую духовку до 220 градусов. Выпекать буду 30-40 минут. Вы ориентируйтесь на свою духовку. Ну и вы только посмотрите, какие красавцы у меня получились. И сверху при желании можно все присыпать сахарной пудрой. Если вам мое видео понравилось, не забывайте меня поддерживать, ставить лайк и подписываться. Желаю вам отличного настроения. Большое всем спасибо за просмотр. Приятного аппетита! Живите вкусно!